Всем привет, ребята! В этом видео расскажу, как находить свою сильную аудиторию в социальных сетях и покажу это все на примере, как это делаю я. Я буду показывать это на примере сервиса zebra-target.ru Заходите на этот сайт и нажимаете кнопочку Войти через ВК. После этого вам будет доступен полный функционал кабинета. Здесь есть куча различных скриптов с помощью которых можно подбирать аудиторию на любой вкус. Давайте я вам все покажу на примере. Первый раздел называется «Работа с группами». С его помощью можно собирать людей, которые состоят в группе. Например, вы можете собирать просто участников сообщества или можете собирать людей, которые одновременно состоят в нескольких сообществах. Или, например, следующий скрипт, он поинтереснее. С его помощью вы можете отслеживать новых участников в каком-то сообществе. Давайте я это покажу на примере. Возьмем для примера группу Skyway Capital, копируем адрес ссылки, вставляем и нажимаем «Начать отслеживание». Все, группа добавлена для отслеживания. И как только в нее кто-то вступит, у меня сразу покажутся айдишники этих пользователей. И я смогу уже работать с этой аудиторией. Люди, которые только-только вступают в какое-то сообщество, это, как правило, самая такая целевая, самая горячая аудитория. А Следующие четыре скрипта. С их помощью можно уже собирать активность в группе. Например, людей, которые ставят лайки в группе, либо которые комментируют посте, посты в группе. Давайте опять-таки для примера вставим сюда ссылку на сообщество укажем, чтобы скрипт смотрел последние пять постов и собирал людей, которые лайкнули минимум два поста нажимаем начать поиск аудитории и скрипт начинает работать все скрипт отработал нашел 152 человека, которые подходят под наши условия. копируем этих людей и теперь можно перейти в раздел, который называется работа с пользователями здесь также есть несколько скриптов с помощью которых можно более точно фильтровать наших людей, например вы можете отфильтровать людей по различным параметрам, по полу, по семейному положению, по статусу дружбы с пользователем, по наличию аватарки, по возрасту, по количеству друзей, ну и так далее. Здесь очень много параметров, и в будущем еще будут добавляться. Следующий скрипт – это ключевые слова в подписках и ключевые слова на стене. Дело в том, что каждый человек, он подписан на какие-то сообщества, он репостит какие-то записи, и вот если в этих записях или в названии сообществ есть какое-то ключевое слово, тогда скрипт будет находить только таких людей. Здесь аналогично просто вставляете ID-шники и указываете через запятую, какие ключевые слова должны встречаться. Ну, думаю, с этим все понятно. И следующий скрипт, он называется «Люди с открытой стеной». Он говорит сам за себя, так же, как и «Люди с открытой личкой». Эти скрипты, они находят людей с открытой стеной и с открытой личкой. Привет, Кэп. Следующий скрипт – это отслеживание новых друзей у пользователя или новых подписчиков. Ну Сюда можно вставить ссылки на каких-то известных личностей и отслеживать у них новых друзей, новых пользователей и уже работать с этими людьми. Далее можно находить людей, с которыми у вас есть общие друзья. Для чего это нужно? Например, если вы... Рассылайте заявки в друзья и не хотите, чтобы алгоритмы контакта вас банили, тогда указывайте, сколько у вас должно быть общих друзей с пользователем. Достаточно указать один, чтобы алгоритмы контакта не блокировали вас, потому что они будут считать тогда, что вы добавляете своего знакомого. Ну и следующие скрипты. это С их помощью также можно собирать подписчиков пользователя, либо друзей пользователя. Следующий раздел – это соцсети. С его помощью можно собирать соцсети пользователей. Давайте я покажу на примере Инстаграма. Ставим сюда наши айдишники и нажмем начать поиск. Теперь скрипт он найдет все инстаграм аккаунты, которые есть у этих пользователей. С этим можно уже в дальнейшем работать, если вы раскручиваете свой инстаграм профиль. также думаю здесь все понятно. Ну давайте я вот с этой аудиторией все-таки что-нибудь сделаем. Перейдем в раздел фильтр пользователей. Ставим айдишники и теперь выставим параметры. Например, я хочу чтобы человек не являлся моим другом, либо чтобы от него имелась входящая заявка в друзья. Так, ну и все, в принципе. Нажму результаты в формате кликабельной аватарки и начинаю фильтрацию данных. Вот, среди 152 человек под мои условия подошло только 32. Вот эти все аватарки, они кликабельные. Просто нажимаете, зажимаете колесиком мышки, тыкаете, и у вас открываются новые вкладки с этими пользователями. Теперь вы можете зайти на их страничку и, например, добавить их, добавить человека в друзья. Можно также ставить человеку лайк, тогда при заходе на страничку у человека здесь колокольчик колокольчике отобразится, что кто-то ему поставил лайк, он зайдет на вашу страничку. Если она у вас грамотно оформлена, то человек заинтересуется вашим профилем, но это не главное. Главное то, что человек у вас будет в друзьях и вы с ним уже можете в дальнейшем работать. Как? Очень просто. Вы будете писать какие-то тематические посты, которые будут заходить в вашей целевой аудитории. Эти посты будут отображаться у них в ленте. И если эти посты будут интересными, тогда, возможно, человек заинтересуется вашим предложением. Кто-то скажет, что это не работает, но я вам просто покажу свою статистику, покажу сухие цифры. Я начал работать по такому алгоритму буквально недавно, и вот как выросла моя посещаемость. Некоторые мои записи, они набирают охват до 1000 человек. Если меня смотрят торгетологи, то представьте, сколько бы вы денег отдали за то, чтобы ваше предложение посмотрело 1000 человек. Работая по такой схеме, вы получаете совершенно бесплатные просмотры и можете совершенно бесплатно находить людей в свои какие-то проекты или продвигать какие-то продукты. На этом все. Все, что я хотел рассказать, я сказал. Используйте сервис Zebra Target. Здесь есть множество функционала. Также в дальнейшем будут добавляться еще некоторые функции. И еще здесь есть партнерская программа. Рекомен... Можете рекомендовать этот сервис своим друзьям и получать за это хороший процент. Всем спасибо за внимание, всем удачи и профита!